Шутник, блядь. Вам что-нибудь подать. А! Блядь. Понятно. Чё? Ах ты, твоя... Окей, богатыри, здорово, продолжаем с вами проходить Resident Evil Village В прошлой серии мы с вами убили леди Демистреску, босс-файт был достаточно потненький, у меня после него почти нифига не осталось а... В этой серии я не знаю, что нас ждет дальше, сейчас посмотрим, узнаем, выясним, короче Да, ладно, я понял О, эй, рыбка я вообще не знаю, может, Гейзенберг сейчас придет? Бабуля, это ты? Чтобы разрешить, да а взойдет ну да, конечно. в мы просим вас пролить жизни в смерти славим мы матерь помните меня? Я чуть не погиб в том замке что здесь происходит можете мне объяснить можно ли погибнуть только чуть нам ответит лишь мудрец вы же все поняли я так и не нашел розу где ее прячет матерь миранда опоздал ну или чуть опоздал дитя станет жертвою жизнь за жизнь что за средневековая херня она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но это загадка. Лишь пока нет ответа. Погоди. Я же это видел. Эй! Эй, стойте! Что это сейчас было? А, ну, конечно, закрыто. Пожалуйста, только не говорите мне, что мне сейчас надо будет искать 4 печати. Мне так-то надоело уже, ну, серьезно. Ой, ну, ладно, давай, посмотрим. Так, стой, подожди-ка. Ага. А, стоп, а наш ключ спрятала. Подожди, мы не взяли. Мы не взяли. Она меня опять в какую-то жопу хочет завести. Я не хочу туда идти. Ну и как удобно. Так, ну пойдем, кто у нас тут. Не, почему-то мне кажется, что здесь Гейтенберг будет. Ну а кто еще? Димитреска, все. Отлетела. Мама. А, меня в деревню опять выпустили. Что за... Что это? А, подожди. Очень знакомый замок Символ Так, этот сюда не подходит Подожди, а что сюда можно засунуть вообще? Я так понимаю, у меня ничего нет А, вот он символ эм. угу. Ну да, у меня нет такого Ну ладно, пошли искать, как обычно я вижу тебя, не смей падать сейчас на меня, не смей, не смей этого делать А я тебя обойду, скотина Так, ну у меня так-то есть О, патроны снайперской винтовки, это тема Так, это, это, это, это хорошо, это все здорово, а это что такое? Понятно, да, 4 столба, как всегда Тихо В смысле ты не умер? В смысле? Тебе вообще, да, пофигу? Твою мать, он заорал. Да в смысле, нет? Ты ты. Все, иди в жопу, иди в жопу. Да в смысле, алло! Отпусти! Уйди! Беги-беги, брат, беги. Все, хп восстановил, нормально, живем. Вот ублюдки, я на вас три патрона про просрал. Снайперки, между прочим. Слушай, они еще и быстрые, твари. А, все, да. Да не разворачивайся, что ж ты делаешь, стоит он. А, нет, видимо, это, кстати, было про... Вы поняли, да? <свят> <свят> я все рассчитал. <свят> я я, я все придумал, да. Так, я могу что-нибудь создать, а, кроме.. Да ничего не могу создать, ботинок. Ладно. Так, что? Что это тут? Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Ты меня преследуешь? Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но, но ваша дочка прямо у вас в руках. В Смысл? А вы? а вы приглядитесь. Ты хочешь сказать, что? Вам не кажется, что в колбе ее голова. Нет. Нет. Роза! Что? Лучше молчите! Этого. Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить, но не думаю, что у вас есть... Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же. Если это вранье, я убью вас. <свист> Шутник, блядь. <свист> Вам что-нибудь подсказать? Я люблю это на Винтерса. Ну вот реально. А, стоп, нет. Ты что? да, Нет. О, леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая-то Но. Ты нормальный? Нет? Все, все в порядке? Не, лучше дробовик. Да, mm. понимаю, почему вам это приглянулось. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты голоден? Я. Спасибо, гений. Перезарядка, боезапас. А, если бы у вас были средства. А, девяти нету. Я, короче, хочу качать дробовик. Тут все 5 патронов, как же все грустно, а? а в смысле, алло, я не понял. Я ч, Альберта продал? А. Теперь. Так, а это что такое опять? Тут изображен крест двумя гербами. Да есть у меня такой, вот он. Только не говори мне, что здесь опять эти ублюдки ходят и мне от них бегать. А, я, кстати, здесь был. А я здесь... О, сюда, на базу. А, тут, по-моему, кстати, где-то сейврум есть. Наверное, здесь. Я не помню точно, где он был. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас в клочья. Что за больной ублюдок? Ладно, неважно. Так, тут где-то сейв был, точно помню. Замок несложный, классно. Я так отмычка не нашел ни одной вообще. Так, что мне надо сделать? Ищите дом с красной трубой. Я понял, да. Это случайно не тот. С... Вот этот Может этот? Ну, тут красная труба. Угу, мне нужен вентиль, рукоятка. Ржавые обломки. Кстати, ничего сделать не могу. Мне просто побольше бы этих замутить. Реаги... О, аптечку могу. Вот теперь аптечку точно должен. Вот все хорошо. Ржавые обломки. Порох. Плюшевый мишка. Потрясающий просто. Нет, Ну! О боже, я опять перепутал. Я опять перепутал кнопку. Я ж так и не перенастроил с первой серии кнопку прис приседания. А, -а, -а. Ну, вообще дом с красной трубой. Ну, вот на этот похоже. Мне кажется, это он. Эм. Я слышал крик, доносившийся из дома с трубой. Хотел сходить и глянуть, что там дорога была завалена. Придется потопать в обход. Хоть бы мог бы видеть, что вот дыры в конюшне какая-то. Будет это будет прок. Дыра в конюшне. Понятно. Че? Ах ты, твой. Сдурел, что ли, блин? Давай, иди сюда. Я, я тебя жду, падла. Кто тут? Кто тут меня пугает? Недорослый еще. Заранее, на всякий случай. Так, дыра в конюшне. Вот она, кстати, наверное. Да, да это она. А! Блин. Прям, как Тайвин Ланнистер сидит Это наверняка можно сдвинуть Сдвинь Понятно, как всегда, что-то тебе не хватает, чтобы что-то сдвинуть Кстати, дробовик, то тема Откуда это здесь? Кстати, мы тоже подобрали какого-то плюшевого мишку Эм, тут ничего Don't enter Куда Где сказано не входить, мы туда обязательно войдем Мы же дебилы О, патроны для снайперской винтовки 12 штук Это хорошо Так, что это у нас? Франкенштейн какой-то Посмотри в окно а, 4, 07, 04 А, то есть ты еще у нас настолько же лучше, да? Иди отсюда! Ну хотя я был не напугал. Не напуган почти. Так, ну кот я все равно не знаю. А, 07-04-08. 07-04-08. Угу. О, -о, О, на базу На базу Слушай, неплохо Так, я тут взял какой-то пистолет Его надо на четвертый поставить Он на четвертый поставился, в принципе, все неплохо да. Обломки металла Ржавые обломки но Мне это, по-моему, не дает ничего, да? Ну, типа, пистолетный могу скрафтить, но... Не, пока не буду Ты что там села? В смысле? А -а, -а, -а, а! а, ну да, конечно, да. Угу. Да, отвали ты гнида. Что же вот такие сильные-то и живущие, а? Отлично. Просто взял и все потратил. Все свои патроны, все потратил. Ну, другого варика нет, надо делать и пистолет. И аптечек больше нет, вообще балдеж. Вообще, у меня снайперка не стреляла? Кстати. Ну так, чисто. Мы просто на засыпку. Так, я рукоятку подобрал, между прочим. Здесь нужен другой предмет. Не хочу открывать, если честно, вот вообще. А ладно, тут ничего нет. Так, мне там говорили. Там была какая-то штука, которую можно было сдвинуть, этот трактор. Он как раз мне нужен. О, сюда, на базу. Три. Три. Три! -три Серьезно? Три? Ладно Так, э, вот Ты пролезть хочешь там? А! Я почему-то даже не напуган Потому что я как-то, вот это читаемо было максимально Вообще сейчас Кто там? Э? Э? Ух Ю. Не, не, не мне что-то очень подсказывает, что мне как раз туда. А я туда вообще идти не хочу. Ух ты. Ё. Лошадь мертвая. Что вообще у вас тут творится? А что я подобрал? Я, кстати, не посмотрел. Так. Не нравится. Плохой звук. Вот знаешь вроде, Леди Димитреску я... ...ыгром... ты че с ума сошла, блин, ненормальная, блин, свинья Хотел сказать, что Леди Димитреску я убил, теперь не страшно играть она... ...и страшно мне играть, конечно Давай-давай, иди сюда, я готов А, здесь уже был, кстати а, блин, я не хочу туда идти, я так понимаю, мне туда надо обязательно, но там же эти твари стоят Им еще за километр видят просто Неужели это сработало? Я не верю в это Ты что, Итан? Ты убиваешь этих тварей с одного выстрела? Что с тобой? Я тебя не узнаю а, понятно. Пороха теперь нет. О! Деньги. Тут где-то был... Тише. Идиота кусок просто. Фин, Ох ты твари! Кури! Кури, кури, кури, кури, я сказал. А, все, капец мне. Да, давай промахнемся обязательно. Я не знаю, что происходит. Я же играю, типа, еще не на самом легком уровне сложности. У меня вечно нет патронов. Вечер, ничего не хватает. Ладно. Что здесь? Самодельная бомба Но ну, это уже хотя бы что-то Заперто с другой стороны Единственное, где у меня остались патроны, это снайперская винтовка То есть теперь единственный мой вариант выжить, это тупо бежать Ты еще кто то А почему ты раньше мне не сказал? Потому что тебе в голову стрелять надо, ло! Ну все, капец. Подожди, стой. А, стоп, самодельную бомбу там, где. Сейчас я аптечку сделаю. Подожди, не торопись. Выбрать. Ты не сдох там? Да ты. Ты ч. Не, что че, мне делать, пацаны? Ничего нет. Ну что с ним дож... ножом сейчас драться? но ну, это не смешно уже. Не, ну, пацаны, ну это реально шутка какие-то. У вас не смешно. У него лезвия какие-то, алло. Это как Леон Кеннеди с ножом против двух тиранов, когда прилетели самолеты. Можно мне сейчас тоже самолеты, пожалуйста? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет, нет, нет. Ну я ничего не могу сделать, но ну, нет у меня патронов. Ну нету! <звы> не, ну я ничего не могу сделать, у меня нет патронов, у меня все закончилось. Откуда я знал, что этот ублюдок тут появится? Так, ну ладно, у меня хотя бы сейчас патроны есть. Это, правда, тоже не легче. Минус один Минус два Надо сейчас поаккуратнее с этими патронами Не просаживать, потому что Что? Сколько у меня вообще всего? Подожди Понятно Ну давай, значит, сейчас поаккуратнее будем как-то двигаться Минус один 18 что там не-не-не-не-не. Раз нельзя тратить. А, да? Вот-вот-вот, другой разговор. Другой разговор. Я теперь могу хотя бы лекарства себе скрафтить. И, по-моему, даже не одно. Так, у меня теперь хотя бы есть патроны, чтобы отбиваться от этого. Давай, иди сюда. Папочка пришел. Перезаряжай, перезаряжай, брат. Я надеюсь, мне двух патронов на тебя хватит Хватило последнего! Последнего! Мать твою! Вот теперь проблемы Теперь у меня вообще нет патронов Ноль Просто ноль Теперь только бегать, если... Х Заперто, хозяин отсутствует И, конечно же, я вообще ничего с ним сделать не могу Потому что у меня даже ни одного патрона нет Подожди, а у меня вот такой патрон, а у меня ключ такой был Вот он Дверь открыта Замечательно чем нибудь еще полезное скажешь мне? Там не знаю, патронов может даже каких-нибудь Патроны дробовика у, -у, у И колосо, колосо от колодца Колосо от колодца дал ну, давай, Итан, думай, что делать У нас с тобой пока Беда всякая У нас нет ни хрена Не ори А, смысле? Да подожди, ну Я тут еще не все посмотрю А, вот, дом с красной э -э Трубой Сейчас открою дверь, отсюда выберется какой-нибудь ублюдок. О, не, смотри. Вот, ты видишь, ходит здесь толкан? Какой-то прям ухоженный, прям приятно смотреть, приятно срать, приятно ссать. Ну, в общем, да. Так, что вообще здесь есть? А, тут заперто было с другой стороны, сейчас мы откроем. Тут самая большая проблема была в том, что а тут эти замки, отратить а на них... Патроны дробовика мне вообще не хочется. но ну, в принципе, другого выбора, как я... Вообще у меня никакого нет, да? Самодельная бомба. А где? Почему я не подбираю? Вот, какой разговор. Т Ты там эта курочка давай без своих. Так, там, наверное, с крыши можно как-то попасть. Там же лестница есть с другой стороны. Да посмотрим. А, ну да, вот она дыра. <связывая> Тише. Спать. Ну, пистолетные патроны хотя бы тоже неплохо. Так, что здесь? у, -у, -у. Крылатый ключ лишь одна из деталей нужно еще три части, чтобы ставить единое целое. Ты что, издеваешься, что ли? Мне еще сейчас детали ключа искать. А, ну подожди, ну возьми, да. А, да. Ну. Ключ с четырьмя крыльями. Надо идти, к герцогу. Что-то мне кажется, тебя так просто не выпустят отсюда. Смотрите, если я сейчас окажусь прям капитаном очевидностью. А, подожди, тут есть еще этот, Я совсем забыл про него. Так, вот он колесо от колодца. И зачем это мне? А мне больше, а, нет, смотри, он правильно сделал, забрался мой, гениально. О, барашек. Мы кости кусты берега, так мы познакомились вот хочется мне это сделать, но я не буду. А где герцог-то? Кто-нибудь помнит? Не, сюда я ходил, наверное. Ого! Данные операции. Вошли в деревья, стычка с биооружием. Следы и у месторождения. У неизвестно. Ну и все такое, да. Культ матери Миранды какой-то. Димитреску. Гейзенберг тут О, кстати, сейв-рум это очень кстати Первый раз сохранился за 30 минут Так Вот это место я помню вот Здесь я помню Кстати, ты, Итан, не хочешь сюда забежать? Поищ, поищешь, может Да иди в жопу его! Посрался. Ох ты. Ты чё? Не мешайте мне. Видите, я занят. Три самодельных бомбы. Хорошо, хорошо. Так, ну в этот дом я обратно не смогу забраться. Ладно, пойдем. Побежа... Побежали. Итан. Двигайся быстрее, булками двигай. Из этого охотится. О, Вот, кстати, что-то еще есть. А вы не сдаетесь, да, вообще? А нет, они сюда не могут попасть почему-то. Ожерелье а с двумя зазорами, а это мне зачем? Это что-то... Нет, это просто видимо, дорогое на продажу герцогу Так, осталось герцога найти, кто не помнит, где он? Потому что я что-то забыл уже Так, ну проход в этот замок закрыт и, слава богу, собственно, возвращаться туда нет никакого желания Вы как здесь появились, хотя тут не было только что Балдеж, балдеж, отвали, Ты Чё ж вы твари такие живучие-то, а он ещё и уворачивается, гниду, блин. Опять все патроны просрал на вас. Ну что за. Ой. Так, я могу потра... Я могу сделать 3 ба... Не, давай лучше пистолетных по 15, потому что. У меня сейчас пока беда. С, на... с наликом. Только на карте. Так, ладно. Где там этот герцог? Кто-нибудь помнит? Я забыл просто. Так, ребята, давайте, помогайте мне. Я запутался. Эм. Нет, по-моему, не здесь М -м, понятно Где герцог? Где герцог был? Блин а, -а, а Я, кажется, вспомнил, куда нам идти Ну так, чисто приблизительно Я приблизительно вспомнил, куда мне идти Но не понял, когда тут добираться Сейчас, так, подожди-ка Итан uh, залезть сюда не может. Как всегда. Фак. Но мне вам туда. А, вот. Стоп. Стоп. Тут же проход вот здесь есть. там где-то перелезал, то еще что-то делал. Нам же туда. А, ну да, нам сюда. Только нам вот... Сте... Короче. А, герцог, как я понял, вот здесь. А нет. Как двигать этой картой тупорылой? А -а -а? Короче, я забыл, <coughs> как всегда. Сейчас буду думать, не знаю, вспоминать, куда идти вообще. Здесь я был. Здесь я кот смотрел. О, подожди-ка. Мы еще вот отсюда не достали. Отмычка. Отмычка, кстати. Я, слышал. я тебя слышал, падла. Нет. Все, иди в баню. Так, ты мне там что-то говорил про то, что замок вроде где-то несложный был около сейврума. Ну, ближе к сейвруму. Да-да-да, я это тоже ув... уже увидел. А, ну слушай, я наверное пути. Я где-то здесь, по-моему, да? Был. Герцог, жирный, ты ублюдок. Где ты? Я заблудился, я не помню, куда идти. Ладно. А, так вот, собственно, этот дом с uh, трубой Ну, мне не сюда, мне сейчас надо герцог найти Вот Сюда, на базу На базу У меня сейчас начнется стресс Я не помню куда идти Где этот ублюдочный герцог? Может он где-то там? Не, ну хоть изучу деревню, что еще сделать А, вон, блин, туда мне надо, дебил. Да, мне вот сюда надо, фут и, блин, эту дорогу еще. Ну как, узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего четыре. Одна у вас, еще три у других владык. Владык? Все они служат жестокой правительнице этого края, матери Миранде. Одну из них вы и встречали, леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. А третья и Моро, гора уродливой плоти, живущая в водоеме замельниц. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех. Ну и опаснейший из всех Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Ага. Чтобы знать, блин, как это хера... Мудиной пользоваться. Не, если можно по очереди как-то, то... то... Я в любом случае сначала... Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Я уже понял. трудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Спасибо. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждый из них вам пригодится. Спасибо. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Если можно по очереди, то тогда к Гейзенбергу я схожу посмотрите. в последнюю очередь. А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Нет, это я тебе продавать не буду. Не буду. Подожди. Да. Как всегда, честный, справедливый объект. Так, давай посмотрим Можно докачать по, по максимуму Мой дробаш Но у меня тут патроны, понимаешь угу. Можно еще попробовать Попрокачивать э, Снайперку, но для снайперки Тоже патроны Редкость, давай я вот, пожалуй, наверное, сделаю вот так. И сделаю вот так. С удовольствием. И прикуплю у тебя патронов на дробовик. Как я понял, да, его нет. 110 у Альберта, серьезно? 110? Увеличенный... Ага, это у нас прицел Для щеки М -м. А чё, нет у тебя вообще? Все? ГГ? чё ты говоришь слабый Слушаю. Припас 30 Сдурел Хочу попробовать один рецепт Я буду вкачивать до максимума свой Дробаш Дробаш это тема Ладно, давайте тоже, да, я согласен с Герцогом, до новых встреч, закончим на этом, он нам всю информацию сказал, мы немножко охренили, в следующей серии пойдем, наверное, по этой маленькой твари, кукольнице, не знаю, за Гейзенбергом пойдем в последнюю очередь, вот. Спасибо всем, кто посмотрел, ребята, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты, дальше круче, всем пока-пока.